Добрый вечер, вопрос Яну. Во-первых, спасибо за турнир. Леонель Месси проиграл в финале чемпионата мира, но нашел в себе силы вернуться потом. И вот можем ли мы верить, надеяться, наде надеетесь ли вы, что сумеете так же повторить? А, ну, как сказать сейчас, довольно... Все-таки этим матчем завершился довольно большой отрезок ну, там, работы, подготовки, жизни, да, так что сейчас, а, а, наверное, сложно прогнозировать, но, по крайней мере, я, наверное, еще в шахматы немножко поиграю, так что попробую.